Итак, ребят, пока я там спал до обеда, у нас появились очень крутые новости и сейчас я ими с вами поделюсь. Ну и конечно же попробуем пованговать о том, что же будет в новом патче. И постоянные зрители знают, что обычно мы вангуем верно. Итак, поехали. Во-первых, конечно же успел закончиться боссонский мажор, OG победили, все такое, но самое главное, Valve анонсировали точную дату выхода нового глобальнейшего патча и дата это завтра, 12 декабря, как мы с вами и ванговали уже в предыдущих видосах. Но что самое главное, так это то, что патч будет доступен в тестовом клиенте уже 11 числа в 8 вечера по Москве. То есть уже сегодня мы сможем посмотреть, что же там нам приготовили Valve и стоило ли это того, чтобы в очередной раз пропускать дарт Поэтому запасайтесь быстрым интернетом и выкачивайте тестовый клиент. Ну или просто чекайте мой канал, потому что я это уже сделал и буду держать вас в курсе. Контента будет очень много. А для тех, кто слупает еще больше меня, скажу, что все это уже было официально заявлено. И кроме этого сказали еще и то, что новый патч будет носить номер 7.0. 7.0. Да-да, это буквально прямо-таки новая эра в мире Dota 2, только не как у нави, а походу действительно новая. Напомню вам, что общаясь с разработчиками, АОИ 2000 услышал, что этот патч должен просто перевернуть игру с ног на голову. Звучит очень громко, как и сам номер патча, но ну а что выйдет в итоге мы узнаем совсем скоро. Кстати, под роликом есть ссылка на официальную страницу с обратным отчетом до выхода патча и с очень крутым слайдшоу, шоу которое проводит нас через всю историю игры. Это вот его вы сейчас и видите. Ну и что же нам стоит ждать в этом самом патче? Вроде бы слухов уже Просто какое-то невероятное количество. Но мне почему-то кажется, что полностью раскрыть саму суть этой обновы мы раньше времени точно не сможем. Потому что иначе, если бы все было так просто, то какой же тогда глобальный патч и какая-то новая эра, если ее могут раньше времени наманговать какие-то ютуберы. Да, Valve ведут Аркану, которую мы скоро разыграем. Да, Valve ведут Манки Кинга, да, они сделают кучу ребалансных правок. И да, скорее всего, будет какой-то ивент наподобие холодрыжества, потому что у нас уж слишком подозрительно совпадают даты. Но вот что будет тем ключевым событием, что именно перевернет игру с ног на голову и что станет тем ключевым фактором, из-за которого стоило называть патч 7.0 и из-за которого наелись только пафоса и шума, это вот самая главная загадка. И вряд ли кто-то верно навангует, Но я, конечно же, попробую. По-моему, это будет что-то сравнимое с реборном, но надеюсь, что все будет не так грустно, как в прошлый раз. Лично я надеюсь на то, что наконец можно будет выбирать себе роль, перед тем, как начать поиск игры, чтобы не было глупых ситуаций с пиком из пяти керри. Надеюсь, что поднимут бесполезных героев типа героя лансера. А также сделать уже что-то наконец с системой рейтинга и подбора тиммейтов. Возможно, кстати, что Valve ведут какую-то совершенно новую рейтинговую систему и по фану обнулять всем ММР. И в купе с ивентом и введением нового героя это было бы вполне достойно тех громких заголовков. Ну и на этом пока что все. Но мы с вами не прощаемся, и уже сегодня, часов в 9 по Москве, ждите новый видос с первыми вестями из тестового клиента. А чтобы все узнать первыми, не забудьте подписаться и обязательно нажмите на колокольчик, а то можете легко пропустить что-то интересное. Ну и конечно же, пишите свою версию того, что же сделают Valve в New Age DotA. Я почитаю комменты и в следующих роликах покажу тот коммент, который навангует лучше всех. Всем удачи и не прощаюсь, сегодня увидимся.